Всем привет! С вами Виннятина Мария. И сегодня я хочу вам рассказать еще об одной возможности, которая появилась в нашей компании. Очень многие боят слова «сетевой» и только из-за стереотипов и а, отказываются идти к нашу компанию. Но сейчас у нас в апреле выходит мобильное приложение, а, которое дает возможность подключать офлайн-магазины. А, это совсем другая тема, это не «сетевой». Если среди вас есть менеджеры по продажам, которые знают, как преподнести себя, свою компанию, умеют продавать, то это предложение как раз для вас. Можно будет подключать любые офлайн-магазины нашу платформу и получать с их кэшбэка, который они выплачивают в нашу компанию, от 10 до 15%. Как вам такая идея? Допустим, вы подключили магазин, да, небольшой магазин, и вам пришло от него там, 500 тысяч рублей, а может быть и и 2 3. А если это крупный магазин, и вам ну, за месяц выплатили 5 тысяч, 10 тысяч? А если это несколько магазинов, которых вы подключили? Я думаю, что это будет отличный пассивный доход, или даже дополнительный доход для тех, кто ищет такие возможности. И вам не нужно будет ни приглашать людей, ни, ни создавать команду, просто общаться с руководством магазинов, передавать им такой возможности. Заполняют они у вас анкету, вы ее просто отправляете в компанию, и дальше компания сама уже заключает договор и обговаривает все моменты. Если вам не интересно это предложение, но у вас в окружении есть люди, который бы могло это заинтересовать, который ищет дополнительный доход, именно не связанный с сетевым, сетевым то добро пожаловать! Пишите мне в личное сообщение, я расскажу подробности, как это можно сделать. А, нужно будет купить лицензию, лицензии ограниченное количество. Поэтому, если вам интересно это предложение, то торопитесь, пишите скорее мне в личку, и мы с вами все обговорим. А остальным, кто ищет разные возможности, у меня будет несколько предложений. Также я вам все расскажу, объясню, и если вас заинтересует, мы начнем с вами сотрудничать. На этом у меня все. Всем пока-пока!